Платон. Афинский философ классического периода Древней Греции. Основатель Платонической школы мыслей и академии, первого высшего учебного заведения в западном мире. Лучшие цитаты Аристокла. Самое большое богатство — это жить счастливо. Музыка воодушевляет весь мир. Снабжает душу крыльями. Способствует полету воображения. Основа всякой мудрости — есть терпение. Хороший человек тот, кто способен платить другому добром. Есть три типа мужчин. Любители мудрости, любители почестей и любители наград. Необходимость. Мать всех изобретений. Творение здравомыслящих. Затмятся творениями неистовых. Герой рождается среди сотни. Мудрый человек есть среди тысячи. Но совершенного можно не найти и среди сотни тысяч. Честь наша состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее, если оно еще может стать совершеннее. Будь добр, ибо каждый, кто тебе встретится, ведет более тяжелую битву. Богатство развратило душу людей роскошью, бедность вскормила страданием и довела людей до бесстыдства. Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно. Старайся легко принять то, что неизбежно. Можно простить ребенка, который боится темноты. Настоящая трагедия жизни, когда мужчина боится света. Душа – самое драгоценное в человеке. Поведение человека имеет три источника желания, эмоции и знания. Основа всякой мудрости — терпение. Самая лучшая победа для человека — покорить себя самого. Быть покоренным собою постыднее и ниже всего. Воля – целеустремленность, соединенная с правильным рассуждением. Рассудительность – это умение обуздывать свои вожделения и страсти. Стыд – страх перед ожидаемым бесчестьем. помощь, препятствие для существующего или возможного зла. Интересные факты о Платоне Настоящее имя философа вовсе не Платон. Согласно Диогену Лаэртскому, его настоящее имя Аристокл. Прозвище Платон, что переводится с греческого как «широкоплечий», дал ему борец Аристон из Аргоса. Его учитель гимнастики за его крепко сложенное тело. Самые близкие ему люди имели практически одинаковые имена. Его звали Аристоклом, его отца звали Аристоном, а его любимым учеником был Аристотель.